А мужики, всем привет! Короче, данкратик Вот такой у меня был Но он сейчас разобрал Он полностью сухой Масло вытекло Потому что Потому что вот что Снизу было И она из-под нее Лилось ручьем И вот не знаю, у меня таких больших резинок нет, поэтому буду сейчас колхозить вот эта прокладка, которая ставится под этой шайбой, вот тут вот, и она пластиковая. Вот такие вот дела. Я что подумал, а если пластиковую сделать вместо резинки, и в принципе Нашел решение. Крышечка вот из-под сгущенки, да? Вот. У нее вот буртик есть такой вот, он как бы полукруглый, вот, который защелкивается. А подальше потоньше. Но она чуть поменьше, чем надо. Сейчас я ее буду растягивать. Я уже одну сделал, по кайфу получилось. Поэтому покажу. Не будет. Зажимать. Офигенно. Я думаю, протекать не будет. Прокладки пластиковые он газ не пускают. А масло, я думаю, держать будет капитально. Короче, сейчас вот так ее отрезаю ножом. Саму верхнюю часть. А вот этот борт весь оставляю. Вот так вот срезал колечко это. Сейчас его выверну и покажу. Вот крышечка осталась. Вот такая. Ну, вот за что я говорил, мужики. Вот это утолщение. А дальше чуть-чуть потоньше. И сейчас нужно его аккуратненько вот сюда одеть, хоть оно и не подходит, но оно растянется, пластик потянется, это мягкий пластик, и прогреть его горелкой, либо феном, но я буду горелкой гореть, вот, чтобы она стала помягче и приняло нужную форму и размер. Вот так вот оно оделось, и горелочкой сейчас я прогреваю со всех сторон аккуратно, без фанатизма. Рукой дохаживаюсь. Мне полный баланс мне его жарить не обязательно мне его нужно слегка нагреть так чтобы оно не расплавилось, но потянулось. металл холодный пластик горячий поэтому форму примет быстро сейчас проверим сейчас проверим мужики слегка очень ну, холодно проверяем отлично отлично теперь его выворачиваю назад вот этим бортиком внутрь одной рукой неудобно и бортиком ставлю вниз а тонким краем ставлю вверх вот. и сейчас стакан нужно будет поставить и одеть то есть ниже толще а здесь потоньше здесь на стакане на этом конус вот и оно пойдет так как нужно вот так вот все это дело мужики, получилось поставить все Ставим стакан аккуратно, чтобы он нигде не замяло. Одной рукой неудобно, конечно. О, все, все, встал. Отверстие поправляю в любую сторону. Вот сюда, вот туда. Ну, поставлю вот так. Все. И теперь остается, остается только затянуть прокладочку туда все цена вопроса час подумать пять минут сделать как то так ну вот мужики в принципе и все данкрат э, покрашен уже высох полностью рабочий залит Проверен. Пятитонник, как оказалось. А то в прошлом видосе показал, как двухтонничек освежил. Это видос был, да, про начало постройки э, пресса. И некоторые подумали, что я буду ставить вот эту, вот эту вещь. Мужики, я просто сказал, что я его покрасил. Я ж не сказал, что я буду его использовать на прессе. Отремонтировал 5-тонник, а для прыса у меня есть 32 тонник. Поэтому поэтому так. Все, всем пока, мужики. Ничего нового. Завтра приходит сверлильный станок. Будем распаковывать. Скоро увидимся. Всем пока!